Джонсон – это один из самых амбициозных молодых лидеров британской политики. Последние годы он считался лидером консервативной партии Великобритании, которая имеет большинство в парламенте. И его амбиции, они, конечно, очень серьезные, но если в прежние годы много Борису Джонсону прощалось, то вот в период так сказать, пандемии и в период обострения геополитической обстановки мировой, но его поведение, мягко говоря, не удовлетворяет ни консервативную партию, большинство консервативной партии